привет youtube в этом ролике я расскажу как делать вот такую цепь цепь получается широкая и достаточно подвижная и хорошо подойдет как для браслетов так и для колье прошлая цепь которая была она больше подходит для браслетов потому что она двигается хорошо в одном направлении а в бока она ну, практически не двигается поэтому браслеты будут идеальны с ней Итак, вернусь к этой я буду плести из миллиметровой проволоки, которая, соответственно, у меня в изобилии. В целом можно плести из любой проволоки, будет потоньше, если что. Итак, приступлю. Значит, у меня моток проволоки. Я беру и от мотка проволоки я отмеряю где-то 3 сантиметра. И делаю первый поворот. Поворот поджимаю. И свободный конец, коротенький, обматываю вокруг основной длинной проволоки. И делаю несколько мотков. В идеале делать их одинаковое количество везде. Я постараюсь, чтобы было по три. Сейчас три. Немножко откушу. Значит, сейчас было три сантиметра и трех вот... Для трех витков оказалось этого многовато, поэтому буду в следующий раз два с половиной сантиметра брать на замотку. Оставшийся конец я поджимаю, поджимаю. Сейчас он мне поддастся. На этот случай у меня есть вторые пассатижики тут не поддается вот такая теперь я ее поворачиваю вот таким образом и параллельно загибаю с этим звеном вот такая вот штука и заматываю. в идеальном мире лучше заматывать так чтобы они навстречу друг другу мотались то есть это сюда мотается соответственно это надо перекрутить сюда и также мотать внутрь и тоже чтобы получилось три витка но тут немножко проще потому что длинный конец поэтому он легко замотается раз две, и три. тут же поджимаю откусываю и оставшийся кончик, который получился, я его тоже подкручиваю, чтобы он плотно прилегал к к основной проволоке вот, поджал получается такая вот штучечка теперь надо сделать вторую только которая будет вокруг нее так беру два с половиной сантиметра загибаю так как 3 многовато оказалось два с половиной сантиметра Свободный конец вокруг длинного. Так, еще и тоже много воды оказалось. Три матка. Так, иногда приходится пользоваться двумя пасатишками, чтобы руки беречь. Так. Ну И свободный конец Опять откусываю Вот Теперь м -м, Мне надо, чтобы они выстроились параллельно и вот это обогнуло вот эту то есть как-то вот так вот как-то вот как-то вот так вот вот и также параллельно делаю скобу параллельно вот этой вот Так, сейчас я пойму, куда мне надо гнуть. Мне надо гнуть вот сюда. И симметрично стараюсь замотать. Не знаю, насколько мне это удастся. Так, немножко разогну. Здесь. Три. Ну вот. итак первое звено готово и сейчас самое интересное когда получится цепочка собственно говоря так, кончик зажимаю эти все делаю параллельно друг другу чуть-чуть сюда выгибаю чтобы они смотрели все красиво и аккуратно и вот э, это вкладывается... Вот они получаются у меня. А, следующее звено. Три жуку проволоки, чтобы катушка не болтала за мной. Отмеряю опять 3 сантиметра... 3, 2 с половиной. Даже вот так 2 вот попробую. Раз. 2 сантиметра. Загибаю сжимаю и первое закручивается просто берем закручиваем пружина получается свободная и вот Дальше начинается чудеса. Я беру первое вот это свое звено, маленькое. И длинный, свободный конец запихиваю в него. В него и этот сгибаю. Чуть-чуть Вот так вот. И с этой стороны наматываю параллельно, как и тут. Тут, правда, почему-то два витка получилось. Так что я вернусь к Двум с половиной сантиметра все-таки. Чтобы было симметрично. Так, это, значит, идет сюда. Так. Это идет сюда. И вниз, значит, из железа бы. Ну, в принципе... Не обязательно придерживаться правил симметричности, как накрутки. Все равно будет красиво. Никуда тут по-другому не сделать просто. Ну, чуть-чуть стараться можно все-таки. Так. Раз, два. Третий. Кусаю. Узаю на И. Подгибаю и теперь выправляю петельки, чтобы они все были красивые. И тут возникает первая интрига. И интрига заключается в том, что, в принципе, если вот такую двойную плести, она может быть отдельной цепочкой такая. То есть как будто бы одно видео, а две цепочки. Сейчас вторую добавлю сразу коротенькую. Опять 3 сантиметра, два с половиной. Вернули, 2,5 см. с половиной. Два с половиной сантиметра. Поворот. Петелька. Конец обматывается о проволоку. Так, поджимаю посадик Так, не хочет. Это труднее всего вот эти вот кончики докручивать. Они втыкаются в пальцы и не хотят. Но это. не понимаю что происходит но они ошибаются они хотят так это подгибаю это нормально и опять Свободный конец просовываю через отверстие петельки, то бишь, загибаю сюда, и вот, дальше симметричный поворот, поворот вниз. Подгибаю уголок этот. И... Сюда загибаю. Так. Так лишнее откусываю лишнее откусываю и кончик джимаю вот ну и получается такая уже започечка она хорошенько мне так нравится итак, следующим шагом я опять ну короче начало всегда одинаковые два с половиной сантиметра отмеряю загибаю и свободный конец вокруг длинного конца короткий конец вокруг длинного заматываю короче так еще если долго делать руки потом сами одинаково это делают Так, так. Вот, превосходно. И что я делаю дальше? Я беру свой первый вот этот вот длинненький хвостик, который сплел. Беру свою цепь и... Подключаю первое звено, вот это вот большое, через дырочку наружную, через эту, продергиваю потом через внутренние дырочки обе, и опять через крайнюю, и завожу сюда. Дальше это звено я загибаю здесь, чтобы оно вышло параллельно вот с этим. И, и сюда, и повторяю процедуру. То есть параллельненько отгибаю с прошлым. Вот это вот, три витка. Три витка. Здесь. Здесь. рис кусаю кусаю и зажимаю край. Так, так, так, так, так, и вот первый готов. Ну теперь все повторяем. Надо найти какой-то сериал, и под сериал должно весело пойти. Это Загибаю. Можно еще краешек вот этот тот самый неприятный, который труднее всего гнется, отдельно подгибать вот в такую вот позицию, и потом легче будет немножко заканчивать. Смотрите, здесь загибаю. Надо как выкрутить. Так, так, так, так. что-то намудрил ну как вариант еще можно делать кончик допустим 4 сантиметра чтобы совсем длинненький был и все время откусывать краешек тоненький тогда может быть много обрезков но зато сама все цепь будет идеальная Вот, возможно, у кого-то будет вопрос, как я это все размерить, рассчитываю. Ответ будет такой, я их и не рассчитываю. Я их делаю пробничек первый, и по первому пробнику я сразу все замеряю и смотрю, что выходит. Если длинно, то уменьшаю, если коротко, то добавляю. И таким эмпиричным путем все это подсчитываю. Вот, получилось три хорошеньких звена. Дальше опять все пошло по новой. Это подогнул. Можно не, на некоторое время отворачивать, чтобы удобнее было обкручивать. как-то... Ты как-то запутался. не все в порядке. Не переживай, я не запутался. Поджимаю. Легче всего, конечно, мотать, когда длинный конец есть. Но, к сожалению, бывает по-разному. Так... Это откусываю, длинный конец зажимаю вокруг основания. И вот получился кусок. Значит, время сейчас 19 минут прошло от начала ролика, и вот три сантиметра. То есть за час будет вот такой кусок. уронил ну вот Собственно, как это выглядит потом будет она очень прикольно когда длинный получается сейчас я открою небольшой секрет если вот эти вот звенья делать чуть-чуть умышленно подлиннее то можно этих штук делать не две, как у меня сейчас, а, допустим, три или даже четыре, или даже пять, если их делать совсем длинные. Ну и, кстати, еще можно тут играть с пропорциями. Я делал максимально короткую вот эту часть. Можно делать чуть-чуть длиннее. Может быть, в следующих видео я покажу. Да, покажу, когда будет видео с замком к, этому, к этой цепи. Вот, ладно, спасибо за просмотр. Ставьте там всякие там, лайки, делитесь с друзьями, соревнуйтесь, используйте цепи в своих работах, отмечайте меня в, в инстаграме и ставьте хэштег Юра и Проволока, и я вас буду перепащивать к себе в сторисы. Спасибо за просмотр, пока. В описании все будет хэштеги и, и мой инстаграм пока